В пятницу 24 апреля 2020 года Виктория Сгарби, член Итальянской палаты депутатов, осудил ложной статистикой смерти от коронавируса. Сгарби считает, что правительство и средства массовой информации распространяют фальшивую статистику, чтобы терроризировать граждан Италии и установить диктатуру. Мы находимся накануне 25 апреля, и нам всем необходимо объединить наши усилия в борьбе против диктатуры и в борьбе за торжество правды. Давайте не будем делать эту палату депутатов домом лжи. Не 26 февраля, а 9 марта та наука, которую вы сюда вызвали, заявила, что этот вирус лишь слегка хуже, чем обычный грипп. Говорят, что наука — это то, что вдохновило это правительство. Это было сказано и задокументировано. Только не лгите, говорите правду, не делайте эту палату депутатов домом лжи. Давайте хотя бы будем соблюдать принцип Джамбатиста, который говорит о том, что мы можем знать только то, что мы делаем. Итак, вы услышали, и вы предоставили цифры. Я тоже хочу их предоставить, но не от Датиса и Пагани. Не надо утверждать, что умерло 25 тысяч человек. Это неправда. Не используйте эти цифры в своих риторических опысах или для разжигания терроризма. Цифры, которые предоставило Министерство здравоохранения, говорят о том, что 96,3% умерли совершенно от других заболеваний. Вот здесь точные фактически данные, цифры. Вы должны признать, что это правда. Правда, читайте, вот здесь все написано. Коллеги. Уважаемые Коллеги. Я это все изучил. Люди умерли от других болезней. Об этом утверждает Министерство здравоохранения. Если вы об этом не знали, изучите эти данные. Голос коллега Сгарби, повернитесь. Коллега Сгарби. Коллега Трицино. Коллега Трицино. Коллега Сгарби, повернитесь, пожалуйста, лицом к председателю. Пока Италия считалась красной зоной, здесь никто не носил маски. А сегодня Базини обвинили в том, что он без маски. Это же просто смешно. Что вы делаете? До позавчерашнего дня вы не носили маски». Вот как это все происходит на самом деле. Германия, экономика, система здравоохранения, система образования прекрасно будут работать к 4 мая. А мы являемся государством, обладающим не меньшим количеством гражданских прав в Европе. Германия доказала свою силу в решении проблем и адекватном реагировании на ситуацию. А мы здесь оказались еще более униженными Германией даже в вопросах заболеваний. Мы закрыли 60% всего нашего бизнеса. Уважаемые Трицина, я предоставил всю информацию. Идите и проверьте. Я первым призвал к закрытию парламента. Сегодня мы здесь все в масках, как на маскараде. Хотя ранее маски носили только несколько человек. До Лосса было всего несколько человек с масками. А сегодня все на вас показывают пальцем, если вы без маски. Конечно, потому правда, это самое важное, что мы... Быть. Дайте верные цифры умерших людей. Давайте перестанем лгать. Все это, конечно, сильная информация. Я тоже ее прочел, Трицина. 56% в Ломбардии, 14% в Эмилии, 8% в Хемонте, 5% в Венето. Мы не можем себе представить, как это может быть, что везде применяют унифицированные законы в таких разных зонах эпидемии. И поэтому я хочу сказать, что хотя бы здесь мы говорим сейчас правду. Мы сравниваем себя с Германием в этом вопросе. Давайте объединим наши усилия в движении освобождения от лицемерии и лжи, против фальсификации, против фейковых цифр смертей, которые нам предоставляют с целью запугивания, террора, направленного против жителей Италии. 25 тысяч смертей, как заявил профессор Базетти. Эти люди умерли от сердечных приступов, рака и других заболеваний. Давайте не будем использовать их для уничтожения Италии. Давайте не будем их использовать, чтобы предоставлять жителям Италии фейковые новости. Дайте реальные цифры, проверьте их. я хочу, чтобы вы подтвердили их перед судом присяжных, Трицино. Посмотрите на реальные цифры. Я просто хочу сказать, что они все предоставляют цифры, но это фальшивые цифры. 25 Тысяч человек не умирали в Италии от коронавируса, это неправда. Но это инструмент психологического террора итальянцев и навязыванием диктатуры согласия. Это же просто смехотворно.